Меня зовут Екатерина Неволина, и в этом видео мы с вами поговорим о деньгах. Да-да, мы не ослышались именно о деньгах, мы будем с вами разговаривать. Достаточно часто в силу своей деятельности я слышу такие замечательные фразы. Да, мне очень нравится ваше бизнес-предложение, но... У меня нет денег. И вот с этой фразы лично у меня внутри начинается такой коллапс какой-то, просто непонимание вообще глобального. И когда я пытаюсь за человека это донести, то у него, по ходу тоже происходит какой-то коллапс непонимания в голове. И мне бы очень хотелось более подробно эту тему развернуть, более подробно ее разжевать и поговорить с вами как раз-таки на тему: А у меня нет денег. Что же делать? Ну, во-первых, если вы будете ходить и дальше говорить у меня нет денег, и отказывается от всех возможностей, которые приходят в вашу жизнь, денег у вас не появится. С неба они на вас вряд ли упадут. Это первый момент. Второй момент. Если вы все-таки в какой-то момент получив какое-то предложение, какую-то интересную идею, которая в принципе вас заинтересовала, зажгла, и вы понимаете, что да, благодаря этой идее действительно я могу заработать очень много денег, я могу получать очень большое количество денег. Кстати, кто-то из вас сейчас скажет, что не в деньгах счастье, об этом мы поговорим чуть позже. И поверьте, сегодня я разобью вашу иллюзию о том, что не в деньгах счастье, просто в кубках. Так что готовьтесь. Так вот, а вы приняли решение, что да, это возможность позволит мне изменить жизнь, и просто пошли и нашли эти деньги, перестали говорить эту противную фразу о том, что у вас нет денег, и просто сделали какие-то действия. Окей, вы приняли решение стартануть в бизнесе, вы стартанули. У вас есть два варианта. Вариант 1. У вас все получилось, и вы действительно вышли на очень хороший доход. Вариант 2. У вас не получилось, и вы не вышли на хороший доход. А, такое действительно бывает. Причем вариант 2 и вариант 1 зависит только от вас, не от меня, не от мира, не от кого-то еще, а только от вас. Поверьте, есть очень много людей, которые находятся в одной компании, зашли туда одновременно, но один зарабатывает, а другой нет. Почему? Потому что один делает, а другой нет. Потому что один принял решение менять свою жизнь, а другой нет. Тот, у которого не получается, скорее всего, он просто себе не разрешает стать богатым, не разрешает себе стать успешным. Теперь давайте немножечко порассуждаем о тех, кто все-таки говорит: у меня нет денег и я не знаю, где их взять. Ну, во-первых, если их нет сегодня, то откуда им взяться завтра, откуда им взяться послезавтра или еще когда-то. Давайте представим, что сегодня вам ну, 20, 30 или 40 лет, неважно на самом деле, сколько вам лет сегодня. Какая жизнь вас ожидает лет через 10, 15, 20? Скажите, вы часто об этом задумывались? Как часто вообще эта мысль приходит вам в голову? Если сегодня вы встаете по будильнику в 8 утра, причем делаете это на протяжении уже последних лет 10, выполняете ежедневно одни и те же действия, и у вас до сих пор нет денег, скажите откуда им взяться дальше, откуда они появятся через год, через два, через пять, если вы не измените свою жизнь, если вы не измените свое отношение к жизни, если вы не примете решение что-то поменять. Поверьте, жизнь меняется только тогда, когда вы принимаете решение поменять свою жизнь. Но есть люди, о которых мы недавно говорили, которые говорят «не в деньгах в счастье». Окей, ребят. Теперь обращаюсь именно к вам. Хорошо, счастье не в деньгах. Допустим, какой вариант. Счастье не в деньгах. Но вдруг вы заболели или заболел ваш родственник или какой-то близкий человек, а у вас нет денег. И тут человек умирает. Скажите, вы будете счастливы при этом? Ответьте себе честно. Вы не смогли найти денег на то, чтобы поправить там здоровья себе или своему близкому, и этого человека не стало. Наверное, вы будете счастливы. Или вы молодой человек, ваша девушка подходит к вам и говорит, дорогой, мне не нравится квартира, в которой мы живем. Дорогой, мне не нравится то, что я хожу в картофельном мешке. Дорогой, мне не нравится, что мы с тобой постоянно на автобусе ездим. И эта пележка начинается ежедневно. Ежедневно ваша девушка начинает быть вами недовольна. Скажите, пожалуйста, у вас будут гармоничные и прекрасные отношения? Или еще вариант? Вы ходите ежедневно на свою работу на протяжении уже там 6-7 месяцев. Вы жутко устали, вас уже все раздражает, у вас уже эмоциональное выгорание, вы уже беситесь от людей. И от всего вообще на свете, и вы хотите отдохнуть. Но у вас нет денег, ведь не в деньгах счастья. И представьте, вы в очередной раз идете в отпуск и просто лежите две недели на диване, или съездили на дачу, выпололи все грядки. Вы действительно отдохнули. И вы такой бодрый летаете на свою любимую работу и продолжаете работать дальше. Или еще вариант. вы ездите каждый день куда-то на учебу, на работу или еще в какие-то места в общественном транспорте. Летом, жара, возле вас стоят люди с поднятыми руками, жуткий запах, вам становится противно и плохо. И у вас рассказывает мысль о том, что может быть что-то поменять в своей жизни, заработать денег на машину. Но вы говорите, не в деньгах, счастье, меня и так все устраивает. Ребят, это иллюзия. Это самая настоящая иллюзия. Это просто обман вашего мозга. Вы просто привыкли так жить. Вы не разрешаете себе даже помечтать о чем-то другом. Сейчас я вам очень рекомендую, если вы сейчас увидели себя, если вы поймали себя на секунду, о том, что да, действительно. Мне надоело отдыхать на диване во время отпуска. Мне надоело ездить в автобусах, в трамваях, в троллейбусах. Мне действительно надоело, что моя девушка постоянно мной недовольна, постоянно меня пилит. Или вам надоело та квартира, в которой вы живете. И вы чувствуете, что да, что-то действительно надо менять, но вот сидит какой-то человек в голове, который говорит: да и так все хорошо, да не в деньгах, счастье, главное, чтобы все были здоровы. Причем про здоровый мы говорили с вами в самом начале: без денег здоровым быть очень тяжело. Причем как физически, так и эмоционально. Очень тяжело быть здоровым без денег. И если вы понимаете, что вам хоть как-то это откликается, что вот где-то что-то действительно вас зацепило. Я вам сейчас рекомендую закрыть на секундочку глаза и представить вот за вот эти две секунды ту жизнь, которой бы вы хотели жить. Я уверена, она будет очень сильно отличаться от той жизни, которой вы живете сейчас. Но есть люди, которые скажут, у меня все хорошо с деньгами. Я зарабатываю 50 тысяч в месяц, и меня в принципе все устраивает. ребят. Я вас сейчас очень сильно разочарую. Есть люди в мире, которые зарабатывают 50 тысяч долларов за сутки. И эти люди, они не копят по полгода на iPhone, они не копят по 8 месяцев на поезд, они просто берут и делают то, что они хотят сегодня. Не ждут по два, по три года, чтобы реализовать свою какую-то идею, они делают это сегодня. Зачем вообще нужны деньги? Для того, чтобы жить. Задумайтесь хотя бы раз о смысле жизни. Что такое жизнь? Знаете, один раз я услышала фразу, которая просто не давала мне спать, она не давала мне покоя. Я задавала вопрос человеку: ради чего ты живешь? И человек мне ответил. Чтобы выжить. Зарплата этого человека 15. 15 тысяч рублей в месяц. 15 тысяч рублей в 2016 году – это действительно те деньги, на которые можно только выжить. На них невозможно жить. Что значит жить? Жить – это значит реализовывать себя. Допустим, вы сидите, у вас рождается какая-то идея, бизнес-идея, идея на миллион, но вы не можете ее реализовать, потому что у вас нет денег. И вы привыкли жить вот за этой просто ширмой «У меня нет денег». И чем больше вы говорите эту фразу себе и окружающим, тем меньше денег в вашей жизни становится. Ничего не меняется от того, что вы ее говорите. Это просто ваша отмазка. А теперь посмотрите на абсурдность ситуации. Допустим, вы получаете какое-то бизнес-предложение, действительно интересное, и вы понимаете, что именно эта возможность способна кардинальным образом изменить вашу жизнь. Именно благодаря этой возможности у вас появятся деньги, и вы сможете реализовывать вообще все свои фантазии, все свои мечты. И вам не нужно будет скрупулезно откладывать там по 10 тысяч там каждый месяц, чтобы лет через 20 купить наконец-то себе квартиру. Или не надо откладывать по 1000 рублей каждый месяц, чтобы через 30 лет купить себе iPhone. Представьте просто на секунду, что вы получили какое-то предложение. И это предложение кардинальным образом может изменить вашу жизнь. Вы можете... Подаривать своих близких подарками, вы можете ездить, путешествовать куда вы хотите, вы можете в ресторане кушать не по принципу сначала цену посмотрел, а потом блюдо выбрал, а выбирать то блюдо, которое вам нравится и вообще не смотреть на цену, просто представьте, но вы говорите, у меня нет денег. И насколько это абсурдная ситуация. У вас нет денег сегодня. У вас их не будет завтра. Вы не научились их еще зарабатывать за всю свою жизнь. У вас нет свободных 20, 30, 100 тысяч рублей. Но вы говорите, нет, у меня нет денег. И вариант 2. Когда, несмотря на то, что у вас сейчас нет денег, но вы делаете все возможное для того, чтобы у вас эти деньги появились, вы их находите, занимаете, рожаете, не знаю, что-то продаете, только почки продавать не надо, почки еще могут пригодиться в этой жизни, мало ли, там, голодный век и все такое. Вы все-таки находите эти деньги, принимаете бизнес предложение и кардинальным образом меняете свою жизнь. Сейчас я вам очень рекомендую еще раз слушаться в то, что я скажу. Вы получили бизнес-предложение, сегодня у вас денег нет. Если вы от него отказываетесь и говорите «у меня нет денег», у вас их и не будет, вы будете всю жизнь отказываться от всех предложений, которые вам поступают, причем неважно какого характера, по причине, что у вас нет денег, но они у вас и не появятся. И вариант два – Несмотря на то, что у вас нет денег, вы нашли способ, чтобы их раздобыть и кардинальным образом поменяли свою жизнь. Ребят, думайте об этом как можно чаще, когда говорите фразу «у меня нет денег». Абсурдность ситуации, действительно абсурдность, когда цена вопроса 20, 30 или 50 или 100 тысяч рублей, которые могут кардинально вашу жизнь поменять. Но вы берете эти там, даже есть люди, у которых есть 100 тысяч рублей, они получают бизнес предложение, причем эти 100 тысяч рублей они копили на протяжении последнего года, хранят их под матрасом, потом они берут эти 100 тысяч рублей, Бизнес они говорят «нет, нет, я боюсь». Это рискованно, а вдруг не выйдет, а вдруг не получится. Но они берут 100 тысяч рублей и идут покупают себе новую плазму. Абсурдность. Действительно абсурдность. Ведь проинвестировав эти деньги в какой-то бизнес, приняв решение поменять свою жизнь, отказаться от этого слова как гарантии. Кстати, о гарантиях мы с вами будем говорить в следующих видео. Я вам расскажу, что такое гарантия, откуда они рождаются, и вообще кто может в этом мире вам давать гарантии. Поверьте, только один человек, но об этом чуть позже. Так вот, ребят, выберите, что вам делать. Покупать новую плазму? И ничего в дальнейшем не получить, кроме кучи мыльных сериалов или взять эти деньги и поменять свою жизнь. Даже если у вас нету сейчас этих денег, да, вы не копили, не складывали под матрас, там, ну, нет, поверьте, очень много есть возможностей, очень много есть каких-то вариантов раздобыть эти деньги и поменять свою жизнь. И сделать так, чтобы фраза «у меня нет денег» никогда больше даже не проскальзывала в вашей голове. Все зависит только от вас, от вашего решения, от вашей вот… Силы мечтать, силы представлять. Есть люди, которые действительно уже давно-давно смирились с тем, что ну да, живу так и все хорошо. Я знаю девушку, которая на сегодняшний день 25 лет, она получает зарплату в 50 тысяч рублей. И в принципе она довольна. Она говорит, я покупаю хорошие вещи, я отдыхаю раз в год. Ну не всегда, правда, но когда вот скидочки, я всегда отдыхаю. Я могу себе купить сумочку дорогую, я могу купить себе iPhone, она молодец. А теперь просто подумайте, что будет с ней через 10, 15, 20 лет. Силы уходит, молодость уходит, энергии становится меньше. Ты начинаешь ненавидеть свою работу, ты начинаешь беситься от нее. И сидит эта девушка, когда ей уже 40, и понимает, что в 25 она оказывалась от тех возможностей, которые приходили в ее жизнь. Но в 40 уже нет той энергии. Что происходит в ее голове? Она говорит, такая судьба, вот судьба у меня такая. Жить вот так. Ну не всем дано. Но есть другие люди, которые в 25, в 30 или даже в 40 лет, несмотря на то, что у них судьба такая, принимают решения, начинают действовать, находят деньги, никогда не говорят этой глупой фразы «у меня нет денег». Кардинальным образом меняют свою жизнь, добиваются невероятных результатов и живут так, как они хотят. Запомни, что у тебя только одна жизнь, второй жизни у тебя не будет. И если ты живешь по принципу, чтобы выжить, какой смысл от твоей жизни? Просто вдумайся, какой смысл от твоей жизни, если ты живешь, чтобы потом умереть? Выжить. Выжить сегодня, выжить завтра, выжить через неделю. Или ты живешь для того, чтобы оставить что-то большое после себя. Ты живешь для того, чтобы твои дети ни в чем не нуждались. Ты живешь для того, чтобы оставить след в истории, задумайся, ради чего ты живешь? И если ты живешь ради того, чтобы выжить, сиди дальше, теж себя иллюзии о том, что меня и так все устраивает, Не в деньгах счастье, денег нет, ной, рассказывай своим друзьям, знакомым о том, как все плохо. Но если ты второй тип, если ты хочешь большего, если ты намерен в этой жизни получить как можно больше всего, если ты намерен для своих детей обеспечить достойное будущее, если ты хочешь своих родителей отблагодарить, действительно отблагодарить, отправить свою маму на какой-то дорогой курорт, если ты хочешь иметь не радиоуправляемый вертолетик, которым вот дома можно поиграться, а иметь свой собственный вертолет, то я очень рекомендую тебе навсегда избавиться прежде всего в своей голове от фразы «У меня нет денег» и задавать себе другой вопрос, а где я могу их взять для того, чтобы кардинальным образом поменять свою жизнь. С вами была Екатерина Неволина. Надеюсь, это видео кому-то будет полезно.